Исходя из опыта работы отдела сопровождения системы PIR, считаем целесообразным обратить внимание как начинающих, так и опытных пользователей на отдельные приемы, которые позволят существенно сократить время на разработку сметной документации. В главном окне системы в меню «Сервис» выбираем пункт «Настройки ЛС". В пункте автосохранения установим флажок и период автоматического сохранения открытых локальных смет. Также вы можете отрегулировать количество отменяемых операций. Для этого нужно установить флажок в пункте «Отмена действий» и указать количество отменяемых операций. Выполненные настройки существенно снизят риск потери данных в непредвиденных случаях. Обратите внимание на пункт. Методика расчета строк от НПО. Здесь вы можете установить нужную для вас методику, по которой будут рассчитываться все локальные сметы с типом строк от натуральных показателей объекта. Таких методики три. С использованием обязательных поправок. Это расчет по методическим указаниям 2010 года. Методика с коэффициентом на объект аналог которая рассчитывается согласно письму из центр инвестпроекта номер 284-03/ 4 от 25 июля 2012 года. И методика без добавления коэффициентов. Это методика без применения дополнительных коэффициентов по формулам из приложения первого методических указаний 2010 года. Если навести курсор мыши на наименование методики, то появится подсказка с пояснением, на основе чего работает данная методика. Методика, которую вы установите в окне настройки локальной сметы, будет применяться ко всем вновь созданным локальным сметам. После того, как вы учили все пункты окна настройки локальной сметы, нажмите «Ок». Настройки применились к системе PIR.